Это, возможно, для одного слабость, для другого это там, а, там а, глупость и так далее. И вот они воспитывают своих детей так, чтобы у них не было ни слабости, ни глупости и так далее. Но сам же человек, который воспитывает сам эти качества, имеет, имеет. А он воспитывает детей, у которых этих качеств нет. Правильно. Тогда у одного есть качество, у другого нет. Они будут друг на друга раздражаться? Несомненно. И третье. А когда родители воспитывают своих детей, то их качество противоположны. Тогда получается, качество, качества, которые есть у внуков, будут совпадать с качествами, которые есть у бабушек и дедушек. Поэтому бабушки и дедушки хорошо живут с внуками, а мамы с папами плохо со своими детьми. Вот так.